Почему все так сложно? Друзья, открою вам страшный тайну. Работать, в принципе, не просто. Работать в новой сфере не просто вдвоем, но развиваться вместе с проектом, у которого как минимум 4 варианта входа, один из которых 0 рублей, крайне приятно. Но в качестве бонуса – обучение от лидеров проекта и открытое с администрацией. А вы все еще сомневаетесь? Всем привет! Я Евгения Чиш и я в проекте БЛАГО. Эмоции, которые я получаю во время работы в этом проекте просто переполняют, меня переполняют все, кто находится в моей команде и, наверное, все, кто находится в этом проекте. Здесь легко, просто, без вложений можно заработать один биткоин целых 500 тысяч. Так что, друзья, заходим и радуемся. Всем добра и хороших заработков! Друзья, добрый день. Я Татьяна Цветкова. Я работаю в проекте «Битблаго» с самого его основания. И сейчас я хочу рассказать о том, какие чувства я испытываю, находясь здесь. Вы знаете, организаторы этого проекта, создатели и программисты постоянно находятся на связи с нами. Можно задать им любой вопрос. Любые какие-то сомнения или даже предложения они обязательно выслушивают и практически моментально дают обратную связь, отвечают развернуто и подробно помогают и поддерживают. Мы общаемся, все участники проекта мы общаемся в одном месте чате. И в этом чате вот такая, знаете, теплая атмосфера, такая идет поддержка. Просто приятно каждый день туда. Заходить, даже если у тебя нет вопросов, просто можешь читать переписку и наполняешься какими-то такими чувствами теплыми и добрыми. Да, мы общаемся виртуально, но это общение, которое происходит каждый день, и оно создает, вы знаете, такое ощущение надежности и понимания, что ты находишься в правильном месте, и что это все надолго, и это все очень вдохновляет на работу и на достижение еще большего и большего успеха. И очень просто, имея вот такую вот поддержку, приглашать сюда людей. Во-первых, сейчас вход стал бесплатным, а во-вторых, и даже, наверное, это, во-первых, приглашая людей в этот проект, есть четкое понимание, что люди вот попадут вот в этот коллектив, очень надежный, очень добрый и очень дружелюбный. И это, знаете, это очень важно. Благо, супер суперпроект. Присоединяйтесь с помощью программы Трамплин. Будем вместе зарабатывать. Всем привет, меня зовут Анна. Я работаю в компании Bitplug. Это очень крутая компания. Там у нас есть бесплатный вход. Такую суперкрутую возможность заходить в нашу компанию совершенно бесплатно, не потратив своих денег. А также я вообще в восторге от этого проекта. Я в восторге от этой проги. Теперь люди могут заходить бесплатно, зарабатывать себе денежки. И жить, путешествовать, осуществлять свои все мечты, которые у них есть. Ребята, это просто супер. Такого я еще нигде, ни в одном проекте не видела. Мы ждем вас к нам в компанию. Удачи всем! Всем привет! Меня зовут Юлия Сашмурина, и я участник проекта Бит Благо. Нам уже 4 месяца, и я рада, что я там есть. Программу «Троплин» которую можно сейчас зайти в нее без вложений. И приглашаю вас к... присоединиться к нам в команду без вложений и обучаться вместе с нами. Всем привет, меня зовут Ольга. И сегодня я вам хочу рассказать о том, какие эмоции я испытываю от того, что работаю в проекте Пит Мне очень нравится работать в этом проекте, хоть я еще и заработала Совсем чуть-чуть, но я по мере поступления начинаю учиться, осваивать, и к тому же сейчас у нас новая программа, которая может зарабатывать без вложений. Программа называется «Трамплин». Так что просто присоединяйтесь к нам и будем обучаться и учиться вместе. Всем привет! Привет! Меня зовут Елена Белых, я участник проекта «Бит Благо». Проект дает удивительную возможность зайти совершенно без вложений с помощью программы «Трамплин». Мы приглашаем тебя в нашу команду, будем вместе зарабатывать и наслаждаться жизнью.